Здарова! Ну, как ты?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 поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий в котором важно указать ник и сервер на котором ты играешь итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я подведу на своей странице вконтакте сегодня вечером количество комментариев не ограничено удачи не так давно разработчики проекта нам добавили достаточно большое количество новых топовых бизнесов и буквально еще в прошлые выходные мы с тобой принимали участие в данном слете но не прошло и недели как разработчики опубликовали такую новость, что буквально уже сегодня, 29 мая, на каждом из серверов пройдет глобальный слет бизнеса. Начало данного слета в 17.00 по московскому времени. На каждом из серверов будет выставлено от двух до 5 бизнесов. Следите за новостями и получите список бизнесов, госцены и эксклюзивный промокод на бесплатное авто. Как ты уже наверняка успел заметить, слетать будут не какие-то новые безаки. Новые бизнесы добавлять пока что не планируется слетать будут именно те бизы, которые уже существуют на проекте, и слетать они будут у неких игроков, а именно у тех, кто в какой-то момент нарушил правила проекта, их аккаунты теперь забанены, а соответственно пришло время выставить их бизнесы на аукцион. Короче говоря, здесь ничего в принципе сверхъестественного, просто делюсь с тобой данной новостью и конечно же желаю тебе удачи на сегодняшнем слете. Не так давно разработчики поделились еще вот таким спойлером. На данном скриншоте мы с тобой наблюдаем какой-то новый меню вот с такой вот огромной рацией здесь будет доступно меню выбора чистоты организация работа общая и так далее на проекте в принципе уже существует некая рация в которой общаются какие-то государственные структуры или фракции у них это конкретно отдельный чат теперь разработчики проекта планируют сделать данный чат еще и голосовым то есть в режиме реального времени теперь у тебя будет возможность общаться через войс а именно через микрофон со своими друзьями или сотрудниками твоей фракции также, как сказали разработчики, это касается и связи по мобильным телефонам. Теперь каждый раз, когда ты будешь звонить своему другу в игре на мобилку, тебе не придется давить по клавишам, а вы просто сможете пообщаться через бой с чат в режиме реального времени. И кстати, насколько лично я знаю, ни на одном мобильном КРМП-проекте ничего подобного нет, так что для Барвихи это все-таки большой шажок вперед. Также разработчики проекта не так давно добавляли нам новый эксклюзивный обменник, в котором мы с тобой спокойно могли бы обменять все ненужные нам эксклюзивные предметы, вещи или аксессуары на игровую валюту. Как сказали разработчики, это тестовый вид данного обменника и в будущем планируется пополнение его новыми какими-нибудь скинами и аксессуарами, которые ты, к сожалению, пока что на данный момент обменять в нем не можешь, ну а также возможное пересмотрение цен на весь ассортимент предметов. Ну что ж, посмотрим. Скорее всего, нас ждет добавление новых или обновленных уже рулеток дженерал, которые и так существуют на проекте. Как ты успел заметить на данном скриншоте, скорее всего разработчики планируют добавить в рулетке возможность выпадения какого-либо аксессуара, а в том числе и того же самого крайне редкого попугая, что довольно неплохо. Думаю, донатеров данная новость явно порадует. Ну и напоследок еще вот такой вот скринчик, который нам с тобой снова в очередной раз намекает на то, что уже этим летом нас с тобой будут ожидать постоянно какие-то сезонные батл пассы. Разработчики выкладывают уже не первый скрин, который нам на это намекает, а значит нас точно с тобой ожидают какие-то новые ежедневные задания, возможно по типу тех, к которым мы уже привыкли на тематических квестов во время какого-нибудь праздничного ивента. В любом случае я буду только за добавление такой движухи. И все это конечно же очень прекрасно, очень круто и весело, но встает такой вопрос. Когда же мы увидим уже новые работы? Когда нам разработчики покажут хотя бы концепт данных работ? Ведь в последнее время это именно то самое, о чем просит большинство игроков проекта. Я крайне надеюсь, что глобальное обновление выйдет как можно скорее, и мы в нем увидим не только все вот эти новые приколюхи и механики, но ну а также разрабы нас все-таки порадуют новыми крутыми работами, чтобы у нас с тобой появился смысл прокачиваться как можно дальше и зарабатывать